Всем привет, я Рома Перл, это СПБ без Б, единственное политическое шоу в городе, в котором Б не первая буква алфавита. В этом выпуске Колобок Дмитриевич, временно исполняющий обязанности губернатора, продолжает вертеться. Сказка за сказкой на петербургских выборах все чудесатие и чудесатие. И какая из двух Б запрещена Роскомнадзором, а какая просто Б? Пора разбираться. Начнем с круглого. Ну, во-первых, мем этого выпуска, вот работа Андрея Кокорина, которую вы здесь видите немного модифицированная, но тем не менее. А во-вторых, британские ученые опытным путем установили, что кандидат губернатора Петербурга Александр Беглов колобок. И это ни в коем случае не оскорбление никогда никуда не избиравшегося ранее бюрократа. Очевидный вывод, сделанный из ряда фактов. Ну смотрите, в конце января Александр Беглов сбежал с заседания Петербургского парламента после слов «Колобок, Колобок, а я тебя съем!» Ну почти. Он ушел после слов «Вы не подходите нашему городу». Просто встал и ушел. Уважаемый Александр Дмитриевич, я не поддерживаю вашу кандидатуру на пост губернатора и считаю, что вы не подходите нашему городу. Был шикарный скандал, ведь обычно политика, которая не в состоянии принять участие в публичной дискуссии, считают рябкой и пустым местом. С другой стороны, у всех может быть, не знаю, слабый желудок и шеймить пожилого человека с плохим здоровьем за стремление к легкости просто неприлично. Но он же не маленький. Надо только потерпеть чуть-чуть. Как, ребятня, потерпим? Давай. Ну вот. Думаю, не маленький выйдешь. Хорошо. Да, если бы Александр Беглов не продолжил бы сбегать. В марте временный принял участие в заседании Совета по культурному наследию. И когда пришло время дискуссии, он вдруг заявил, что пойдет на следующее мероприятие спасать пирожковую. И на кухню барабазов через фарточку влетел... И в последнюю секунду он беду предотвратил. Ну, это еще можно было бы списать на некую дремучесть неуважение к наследию и прочее. Но есть и другие примеры. Беглов приписал депутату Резнику слова, которые тот не говорил, и ушел от ответственности, не явившись в суд. Но Таких ситуаций не счесть. Совсем недавно Александр Беглов сбежал из Единой России. Основатель петербургского отделения партии числился на сайте организации еще три дня назад, пока не сморозил вот это. Я хочу сказать, что я единственный здесь хозяйственник среди политиков, который не принадлежит ни к одной политической партии. У меня одна партия. Это наши граждане. Сразу после этого Беглову пришлось выпилить из ядра. Человек умудрился сбежать из партии власти. Понятно, почему. После пенсионной реформы многие граждане только и мечтают, что отправить ядро в ведро. Шулики и воды! Но надо быть дебилом, чтобы считать, что будучи полпредом президента, Беглов не поддержал повышение пенсионного возраста, предложенное этим самым президентом. Кто-то видел, чтобы дед вышел такой «я против грабежа, я за людей?» Нет. Но посмотрите, что он сам говорит про пенсии. И без вас нам никуда не деться. И знаете почему? Почему? Да. Потому что чем будете успешнее вы, тем больше будете нам платить пенсию. Надеемся на вас. Он намекает на меня, на нас не надейтесь, чуть что убегу. И вот накануне произошел еще один побег. Александр Беглов слился с дебатов. На первые пришел, продул их, несколько раз опозорился. Я благодарен ленинградцам, петербуржцам. Прошу их поддержки и помощи в реализации всех проблем для развития нашего города. Спасибо за внимание. Реализация проблем. Ну вот, чтобы вообще все избиратели не поняли, что сам Беглов и есть главная проблема, от следующего появления он и уклонился. И от критики ушел, и от ответственности, и от нормальной дискуссии. Форменный колобок. Ну и катись колбаской. Кстати, вот сейчас мы выяснили, что кандидат от партии власти у нас колобок. Ну а что это такое за персонаж восточно-славянской народной сказки? Давайте разбираться. Колобок — это уменьшительное от Колоб, скатанный ком, шар небольшой круглый хлебец, клетка из пресного теста. В тверских городах есть слова колобуха, «галушка», уволень, колобан толстая лепешка, а колобедь сжаться толстая круглая лепешка, изготавливаемая в виде хлебного кома почти шара или разбухающая до формы шара к концу выпечки. Но ты же обычно сбегал с поля боя. Вот и нет. Вот и да. Вот и нет. Вот и да. А? Вот и нет. Вот и да. Сам знаешь об этом. Думаете, колобком ограничивается сказочность кандидата? Нет, он сказочный во всех отношениях. Вот, например, еще недавно Беглов ответственно заявлял, что собирается довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей. Но в последнее время из агитационных материалов эта цифра пропала. Нет ее и в обновленной предвыборной программе. Как насчет фокуса? Я заставлю карандаш исчезнуть. С программой тоже сказки. Когда штаб Беглова ее опубликовал, посыпалась критика. Одни цифры перевраны, другие взяты с потолка, третьи попросту переписаны из документов, подготовленных еще при Полтавченко за счет бюджета. Сайт кандидата пришлось отключить больше, чем на неделю. Программу вычищали за месяц до выборов, даже меньше. Такие люди, они должны быть. И есть примером для подрастающего поколения. Это состояние нашего, горо... нашего города. Должны быть и есть. Смотрите еще: сказочные временные приехал в Адмиралтейский район, рассказывал про школу номер 255. Ее ремонтировали, ремонтировали, наконец, сдали. И вот Беглов приписывает этот результат себе. Слушайте, внимательно. Я хочу сказать, что когда мы приняли решение реконструкции этой школы, то я понял, ну вот там. Окна в колодец там, еще как-то, что можно здесь сделать, не знаю. Когда принимали решение о реконструкции этой школы, гражданин, вы были полпредом Путина в Центральном федеральном округе. У вас в Костроме были окна в колодец, причем в гидротехническое сооружение для добывания грунтовых вод. Политологи, приведите уже клиентов в чувство, вы его теряете. Хм. От тебя никакого толку. Верно подмечено. При этом я ни в коем случае не хочу сказать, что Александр Беглов дряной и никчемный человек. Ну, появляются такие мысли, глядя на то, во что он ввязался. Но там, где заканчивается политика, это лишь милый дедушка. Да, не хватающий звезд с неба, но душевный такой. Вот смотрите, дядя Саша и дети. Потому что уже все эти деревянные, как ты уже от них устанешь, Да. 21-й бег. Да, ребята? площадка да, да, да, нравится? Да. Как тебя зовут? Яна. А тебя? Яна. Ну иди сюда идите, расскажите. Уже пробовали? Иди, не стесняйся, героем будешь. Иди, вот видишь, как он хирурит. И так постоянно человек отвечает, запинается, цифры путает, потом видит детей и преображается. Ему бы их забрать и на рыбалку. Уважаемые ответственные лица, перестаньте мучить деда, вы и ему ближайшие пять лет испортите, и городу отпустите. Не стоят все эти деньги, на которые вы рассчитываете, таких страданий. Сейчас не понимаю, о чем вы говорите. Вы понимаете, это какая-то ерунда. Ладно, есть еще одна тема важная, ну кроме как, за любого, кроме Беглова. Немного другая стратегия. Об этом и не только. Сегодняшнее интервью. А в этот раз в СПБ лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и первый традиционный вопрос гостям СПБ, гостям СПБ «Без Б. Стратегия за любого, кроме Беглова. Вам нравится, не нравится? Нет, Почему? не нравится. Почему? Я никогда не выбираю меньшее зло. Ну, это же реальность. Будет либо Беглов, либо какое-нибудь меньшее зло. Вот давайте сперва стараемся сделать так, чтобы не было Беглова. И для этого есть разные пути. И один из них тот, который я считаю куда более рациональным, чем голосование за кого-нибудь из трех спойлеров, которых пустили на выборы вместе с ним. Очень простой вариант. Крайне разрешенный законом. Абсолютно. Приходите на выборы, берете бюллетень и ставите птички во всех квадратиках. И хотите, можете даже после этого еще вписать внизу за кого вы бы проголосовали, если бы допустили бы к выборам губернатора? Я не буду подсказывать, за кого. Есть разные достойные люди, но можно сделать и это. Можно еще приписать что-нибудь про кого-то из существующих. Можно писать про существующих, никаких проблем нет. Опять же, закон ничего тут не запрещает. Самое главное, что как только вы опустили в урну бюллетень, что бы вы там ни нарисовали, вы считаетесь участником голосования. А раз вы участник голосования то значит, ваш бюллетень участвует в подсчете. И результат выборов зависит от вас. Вот если вы вообще не пошли, мы котировали все это дело, сказали, а меня это не касается, я туда не пойду, мне противно, не хочу их легитимизировать покажем им пустые избирательные участки, Вася сказала, спасибо, Вася, молодец, именно этого мы от тебя и ждали. Ты никуда не пошел, ты ни на что не влияешь. А если вы пошли, Ваш бюллетень в урне, а дальше, когда стали считать процент каждого кандидата, это что? Дробь. Арифметику в школе изучали, Рома? Да, было дело. Было дело, да? Что такое дробь, помните? Конечно. У дроби есть что? Числитель и знаменатель, и знаменатель правильно? Знаменатель, да. Так вот, чем больше знаменатель, тем с дробью что происходит? Она меньше. Меньше, правильно. Вот каждый ваш бюллетень в урне, независимо от того, вы проголосовали за кого-то одного, или зачеркнули всех, это рост знаменателя. Борис Владимирович, у меня нет претензий к вашей арифметике, но в чем принципиальная разница за любого, кроме Беглова, или портить, или делать бюллетень недействительным, да, если точнее говорить? Все равно недействительный бюллетень не выйдет во второй тур. Не выйдет. Но делая бюллетень недействительным, вы увеличиваете вероятность этого второго тура. Вот наша программа минимум, как я считаю, это чтобы не дать господина Б. Протащить в первом туре. Одному из. Мы же понимаем, да, о каком господине будет идет речь, и кого будут протаскивать, и это не бортка. И мы прекрасно понимаем, что все усилия власти будут направлены на то, чтобы второго тура не допустить ни при каких обстоятельствах. Я когда-то говорил, что если во втором туре рядом с Александром Дмитриевичем Бегловым поставить кирзовый сапог, выиграть сапог. то с подавляющим перевесом. Более того, я совершенно уверен, что это хорошо понимают и в Смольном. И, как мне кажется, первая задача, которую надо решить на этих выборах, это, чтобы второй тур этот был. Если мы его добьемся, тогда посмотрим потом, как себя вести. Но в первом туре у избирателя есть простая альтернатива. Можно поголосовать, как вы говорите, за кого-нибудь другого, не за беглого, естественно, а можно зачеркнуть всех, это очень простой аналог голосования против всех. И то, и другое с точки зрения понижения результата Беглова равнозначно. Вот это очень важно понять. Как вы оцениваете шансы второго тура? Ну, как довольно приличные. Я не уверен, что они дотягивают до 50% на сегодня шансы второго тура. Но чем чаще Александр Дмитриевич будет выступать, чем чаще он будет произносить, что ему духоподъемное, чем больше его будут хвалить на канале «Санкт-Петербург» в газете «Петербургский дневник», и в Пригожинских помойках. Чем больше его агитаторы будут раздавать на улицах его замечательные газеты, я считаю, тем больше вероятность второго тура. Ну, смотрите, одна из последних новостей. Бюллетеней отпечатано на 250 тысяч больше, чем на последних губернаторских выборах. Избирателей больше не стало. Мы примерно понимаем, куда могут пойти эти 250 тысяч бюллетеней. Дальние участки Ленинградской области, участки в Псковской области, где никто ничего не видит. Мой любимый польский сатирик, Станислав ежи когда-то отлил в граните то, что я часто произношу с трибуны сгонательного собрания. Стыдно подозревать, если вполне уверен. Я уверен, куда хотят пустить эти 250 тысяч бюллетеней, но, на мой взгляд, значит, задача этого не допустить. Значит, надо найти наблюдателей, в том числе и для этих участков. Потому что наличие даже одного наблюдателя на участке уже можно сорвать всю эту комбинацию. Но не тысячи же этих участков, в конце концов, есть люди активные, нормальные, которые будут находиться в Псковской или Иградской области. Значит, пусть не потратят немножко времени на то, чтобы поработать наблюдателями на, на этих участках. Мне кажется, это наивный взгляд. Вы помните выборы 11-12 года, когда выведут этих наблюдателей как нечего делать. Тоже не так просто. Вывести. Будет скандал, все будут пытаться выводить. Кстати, будет вернейший признак фальсификации. Повторяю, надо же пытаться. Если даже не делать, тогда точно подтасуют. А если делать, может получиться. Так, идеальный вариант. Получается второй тур. Да? Будем надеяться, что это действительно так, что это действительно получится. Во второй тур выходят а вот Александр Беглов и Владимир Бортко. Что вы советуете делать? Я привык решать проблемы по их возникновения. Давайте сперва, у нас возникнет такая проблема. Но играю играю? В Конечно, играю. Вы же и мне их нужно просчитывать несколько шагов. Я и просчитываю на несколько шагов. Вот об этом я подумаю потом, как раз. Потому что в данном случае варианты могут быть разные. Если у меня будет беглов и бортка, у меня лично, я, скорее всего, тоже зачеркну обоих я сам. Но потому это сыграет не никто... результат Беглова. Скорее. Нет, нет, это не сыграет ни на чей. Потому что 250 тысяч бюллетеней в Псковской области и в Ленинградской есть у Беглова, а у Бортка их нет. Это мы еще посмотрим, у кого они будут. Кроме того, у меня есть сильное подозрение, что если действительно, скажем, Беглов у Бортка окажутся во втором туре, мне интересно будет посмотреть на нашу политическую элиту. Вот что-то мне подсказывает, что может начать происходить нечто подобное тому, что писали... Французские газеты во время возвращения Наполеона. Помните, Роман? Нет, наизусть к сожалению, не вспомнил. Как-то было первое -то. Корсиканское чудовище высадилось в Бухсе Жуан, Людоед идет к Грассу, Узурпатор подошел к Леону, Бонапарт уже в Гренобле. Наполеон приближается к Фонтенбло. Его императорское величество завтра ожидается в уверном Париже. Я допускаю, в данном случае, массовое предательство петербургского чиновничества. Если оно почувствует, что во втором туре Александр Дмитриевич может проиграть, я еще посмотрю, за кого будут пытаться вбросить эти 250 тысяч бюллетеней. Ой, ну слушайте, они же, грубо говоря, верны не лично Беглову, а несколько другой тусовки. Конечно. Они будут ставить на победителя. Тусовка? Конечно. Которая протаскивает Беглова? Перекуется на ходу мгновенно. Ну, Более Хорошо. того, я даже, я даже скажу страшную вещь. Что телеканал? 78, а чем его бортка не устроит? Будут работать на Бортко? Если почувствуешь, что бортка может выиграть, будут работать на бортка с тем же усердием. Кроме того, а чем их собственного бортка-то не так уж не устроит? Он что, какой-то страшный оппозиционер, несистемный Он человек? Будет чисток на словах. Да, да, да. Чистки будут страшные. Человек, который э, поддерживал строительство автоцентра, а, пер, под... передачу Исаки. Несколько более простой вопрос. Да? Если во второй тур э, всякое может быть, ничего нельзя исключать, выйдет э, Михаил Амосов и Александр Беглов. Вон, о то же самое будем думать. Пока у меня лично моя задача не дать протащить Беглова в первом туре. Вот какой будет студии, второй, посмотрим. На этом стуле примерно неделю назад сидел Михаил Иванович Амосов и сказал, что ему дали зарегистрироваться именно ради раскола. Потому что если бы зарегистрировались вы, он бы вас поддержал. А вы его не поддерживаете. Ему дали зарегистрироваться ради раскола? Какая-то очень странная история. Я не совсем понимаю эту логику. Меня не пустили на выборы, чтобы я их не выиграл. Потому что если меня бы пустили на выборы... Я, я, я думаю, что бегло бы не было бы шансов. Если бы вы поддержали Амосова, у него бы шансов было меньше. Можно вопрос: можно поддержать кандидата, выдвинутого пропутинской партией, для яблока? Это возможный вариант. А вам не кажется, что вот эта вот излишняя принципиальность она нарушает равенство? Принципиальность на не бывает излишней. Она или есть, или ее нет. Партия Гражданская платформа выдвинувшая Михаил Ивановича, это партия, которая организовала марш ⁇ Антимайдан ⁇ перед убийством Немцова, э, мы все знаем, которая поддерживала партия, Путина платформа. и все прочее, и прочее, и прочее. На мой взгляд, нельзя было идти этим путем. Но смотрите, тут речь, речь не про партию ⁇ Гражданская платформа ⁇ тут про речь персонально про профессора нет, нет, Речь про субъектов вывод движения как раз. Если человек берется представлять про путинскую партию, но ну, трудно рассчитывать, что его поддержит яблоко. Думаю, что почти невозможно. А потом, ну, зачем же лукавить? Я ездил по муниципалитетам, пытаясь собрать подпись, а больше никто нет. А Остальные подпись просто дали в готовом виде. И понятно, что их дали не для того, чтобы они выигрывали бы выбор. У меня в этом абсолютная уверенность. Это такая обычная спорерская комбинация. Как вы объясняете поведение тех людей, которые вытащили Беглова, предложили его Путину, пытаются его протащить, Возможно, заранее понимая, что это проблемный человек. Или они этого не понимают? Или им это вообще не важно? Главное полем Вадим Владимировича Путина это неумение признавать собственные ошибки. Я думаю, что многие уже в Кремле давно поняли, что с у вас совершена большая ошибка. Но никто не решается объяснить это Путину. Это значит сказать ему, Владимир Владимирович, вы маху дали. Выпухнулись вы, Владимир Владимирович, В лужу сели. Надо как-то исправляться. Что будет с этим человеком, который решится это сказать? Будет как в той замечательной сказке про голову кроля. Я тебе покажу неприятную правду. Помните, да? Вот ровно так и будет происходить. То есть его карьера точно рухнет. Рухнет и карьера Беглова? Не знаю. А его рухнет. Более того, я хорошо знаю по разным источникам, что крайне низко оценивают господина Беглова в президентской администрации как кандидат. Но не могут уже ничего сделать. Решение принято, решение не отменено, значит, надо на него работать. Конечно, если они были бы умнее, мы предложили бы какую-то совсем другую фигуру, имевшую больше шансов, скажу так, более умную, более петербургскую уж хотя бы, менее раздражающую, не такую сказал, глухую к общественным нуждам. Наверное, можно было даже в их среде найти что-то более подходящее для нашего города. Не захотели, по принципу, а, и блесхавают. Кого предложим, того и выбирайте. И дело холопов, барские приказы обсуждать. Вот, на мой взгляд, что произошло. А, чем их так устроил Беглов? Почему все-таки они его выбрали, понимая, что это не совсем политик-то? А скамеечка кратка, важное. Рома. А что значит крайне политика? кратко скамеечка. Сослуживцы по мэрии закончились По ФСБ закончились Охранники закончились Остались кучеры, парикмахеры Лакеи, Беглов Да, Господи, Боже мой В том же правительстве сейчас Несколько человек, которые могли бы Быть лучшими губернаторами, чем Александр Дмитриевич Во-первых, они, возможно, не хотят Это вполне возможно Во-вторых, возможно, что Как раз хотят такого, как Беглов Поставишь кого-то серьезного он потом подумает, что бы мне президентом бы дальше не стать? Это ведь тоже возможно. Негативный отбор, фантастически негативный отбор. Мы же видим, что происходит. Вот в чем проблема? Не только города, страны. Видите, кто нами управляет? Люди с каким интеллектуальным, простите, уровнем, судя по решениям, которые они принимают. Поэтому даже когда делается неудачный выбор, невозможно объяснить президенту, что он неудачен. Потому что никто не знает, исходя из чего он принимает решение. Процесс не публичен, критериев нет, Мы, видимо, единственный критерий – личная преданность. Ну и, возможно, еще, что был такой, на которого куча компромата, который не очень далекий, который точно ничего из себя воображать не будет, будет делать то, что скажут. Вот отдали, приказ исполнил. Таких, видимо, и ищут. Вот ряд экспертов пишут, что серым кардиналом будет все-таки Любовь Совершаева. Почему бы и самой не стать губернатором? Она же тоже человек проверенный, подконтрольный, никаких проблем не должна быть. Не знаю. Я, честно говоря, вижу мало разницы между ними обоими. Между Александром и Любовью Павловной. Ну, кто-то из них умеет разговаривать. Нет, разговаривать имеют оба. Только немножко по-разному. Но у них есть одно очень как бы, роднящее их качество. Они не уважают собеседника. У меня маленький опыт общения с Любовью Павловной. И э, самое главное, что я сразу вижу, что человек категорически не настроен на диалог. Он умеет только смотреть сверху вниз, что-то приказывать, требовать исполнения, но никакого уважения, никакого желания найти общий язык по каким-то проблемам я не наблюдаю. А Беглов просто ничего не слышит. Вот э, когда он заступил в октябре, да? Кажется, да. да с тех пор я имел возможность с ним разговаривать два раза. Два. Один раз две минуты в зале заседаний, а второй раз около сорока минут в компании еще семи депутатов, когда нас наконец приняли После долгих просьб для обсуждения кучи проблем нашей депутатской деятельности. Это он практически ничего не сказал. Он уклоняется от общения, он уклоняется от дискуссий, уклоняется от споров. Ему нечего сказать, видимо, что это губернатор. Борис Владимирович, Влад... вы же знаете эту историю про то, как он снимал щит яблока в Псковской области? Я знаю, что они творились с яблоком в Псковской области. И я лично слышал на Дворцовой площади, когда был день снаси блокады, и Александр Дмитриевич выбрался погулять, я там случайно оказался, как к нему подошел мужчина и сказал, что вот Борис Вишневский, то что творит, враги настоящие. И Александр Дмитриевич сказал, да, враги. Мне хорошо известно, повторяю, что было в Пскове. Та команда технологов, которая работала с Бегловым в Пскове, сейчас работает с ним в Петербурге, Насколько мне объяснял мой друг Лев Шосберг, это люди, лишенные каких бы то ни было моральных качеств и моральных ограничений, абсолютно. Именно они стояли за преследованием яблока в Скове, упорно говоря, что на совещании под руководством господина Беглова вы прямо сказано в Скове, что яблок – это враги России, их надо уничтожить. То же самое они делают здесь. Я абсолютно уверен, что история с Новым на выборы – это прямое продолжение. Они искренне считает, что оппозиция – это враги, Подлежащее уничтожение. А как вы будете с ним работать, если его все-таки выберут губернатором после восьмого Тяжело. Правда, я надеюсь, что все-таки мне не придется с ним работать. И не потому, что я не останусь депутатом, я им останусь. Надеюсь, что все-таки он не будет губернатором или будет им недолго. Вот что я довольно уверенно могу предсказать, что даже если его протащат, он долго не продержится. Следующие выборы будут не через пять лет. Георгий Сергеевич Болтавченко говорили то же самое. Нет, кстати, гораздо меньше про него это говорили. Георгий Сергеевич я вспоминаю с определенной теплотой, хотя мы много с ним спорили. Но сказать, что Георгий Сергеевич, во-первых, никогда не отличался неуважением к депутатам и к жителям города, кстати, тоже. А во-вторых, Георгий Сергеевич все-таки, вот при том, что он был медлителен, много чего не хотел делать, очень трудно было на что-то раскачать но у него все-таки ну, какие-то барьеры были. И он не был так мелочен, мстителен, никогда не опускался до личных наездов, в отличие от этого. И по нему гораздо меньше, кстати, ходило слуху, что там могут вот завтра снять за плохую работу, потому что особой работы-то не было. А этот, на мой взгляд, просто все развалит. Он не понимает город, он не может принимать элементарных решений, которые необходимы. Я не испытываю к нему никакой личной неприязни, он безразличен абсолютно как человек. У меня с ним нет никакого контакта, у меня с ним нет никакого личного конфликта. После меня неприемлем его стиль руководства, его стиль общения и то, как он ведет себя по решении городских проблем. Я считаю, что он не подходит городу как руководитель. Катастрофически не подходит. По ментальности не подходит. По пониманию города не, не подходит. Есть ощущение по общению с избирателями, с жителями, с прохожими, что больше людей придет на участки в этот раз? Пока не знаю. Я знаю, что Смольни делает все, чтобы засушить явку. Именно поэтому, кстати, в массовом порядке снимают оппозицию с муниципальных выборов. Он скажет, что главный удар испытан на себе именно яблоко. Это не потому что яблоко, а потому что статистика такова. Больше всего процент отстраненных кандидатов именно у нас – Именно нас мочат со страшнейшей силой, вы, вы, вы, просто вычищая ковровыми бродировками с Китоградской стороны, с Московского района, с части Васильевского. Вы считаете, то... что это решение из Смольного? Я считаю, что это совместное решение Смольного руководства «Единой России». Другая часть позиции тоже подвергается преследованию, безусловно. И понятно, что чем меньше оппозиционеров на выборах, тем меньше интерес к выборам. Ведь у муниципальные одновременно с губернаторскими. Значит, если Меньше кандидатов будет зарегистрировано, меньше людей придет на выборы, меньше интерес, меньше явка. При меньшей явке результат определяет управляемый электорат. Те, кого пригонят на участки – бюджетники, пенсионеры, курсанты, военные, голосующие по три раза подряд, как я это видел в 2016 году, и проверить это невозможно, остановить это невозможно, это конвейер. Поэтому весь их расчет на низкую явку. Вот наша задача, задача тех, кто все-таки хочет перемен в городе, этот замысел опрокинуть, прийти на выборы естественно, на те и на другие, и проголосовать. И понимать, что, конечно, очень сложно будет изменить результат выборов губернаторских, но реально изменить результат выборов муниципальных. Там все-таки сотни оппозиционных кандидатов к выборам допущены, надо их поддержать, надо из них проголосовать, надо, кстати, при этом еще вычислить, это мы уже сделаем, поможем избирателю замаскировавшихся единорусцев, которые как-то дружно пытаются притвориться с самыми медвеженцами, очень мне нравится этот термин прячутся, скрывают свою партийную принадлежность. Спасибо большое. Посмотрим, на самом деле немного времени осталось, придут ли люди на избирательные участки. Будем надеяться, что придут и изменят ситуацию. Борис Вишневский, лидер фракции «Яблоко» в ЗАГС Петербурга, был в гостях СПБ. Спасибо. Я призываю их прийти и проголосовать, так как велит им совесть и ум. В четверг в Петербурге прошел еще один митинг за честные выборы. Своих сторонников на улице в разных частях страны вывели коммунисты. В Петербурге на площадь Ленина пришли 200 человек. Это при том, что звезда подъехала, Режиссеры, и кандидат-губернаторы Владимир Бортко. Я подошел к Владимиру Владимировичу и предложил приехать в нашу, вот в эту студию, записать интервью. В конце концов, кандидаты Амосов и Тихонова это сделать не побоялись. Бортко отказался. А что мне потом скажут? спросил он. А ты не слушай! Говорят, а ты не слушай! Говорят, а ты не бей. А я даже не знаю, что могут сказать кандидату, если он приедет на шоу, где, в принципе, призывают голосовать за него. Шоу, у которого аудитория не сторонники КПРФ и лично бортка, но есть, в принципе, шанс их убедить стать такими хотя бы непродолжительное время. Я знаю, что сказать кандидату, который на такое шоу не придет. Ну, хорошо, хорошо. Поздравляю тебя, Шаль, ты балбес Где-то месяц назад смелый Бортка заявил, что не может ничего иметь общего со структурами Навального Цитирую, если будет это взаимодействие, меня машина переедет или еще что-то произойдет, это будет опасно Боюсь, боюсь Я от страха весь трясусь Я от страха весь трясусь Впрочем, КПРФ давно это не политическая сила. Именно потому, что там всего боятся. Их кандидат звонит конкуренту и просит разрешения поздравить ветеранов. Их кандидат реально опасается набрать слишком много голосов и вообще сделать что-то не так. Я просто в глазах ее красивых. Все это гадко, но есть одна веская причина, которая делает Владимир Абортко, гениальным кандидатом, красивым, умным, смелым, молодым, харизматичным, настоящим лидером, народным губернатором. Дело в том, что он не Беглов. Да, у него нет других плюсов, но их и не надо. Другие плюсы не нужны ни ему, ни Тихоновой, ни Амосову. Бортка Тихонова, Амосов, испорченный бюллетень – варианты, которые нам навязали, чтобы как можно больше людей решили, хм, ну пусть Беглов, чтобы как можно больше людей в этот блуд не вписывались и вообще не пошли ни на какие выборы. Да пошли во всех к черту с этой вашей любовью! Но чтобы дать жуликам по рукам и рассмеяться в их покерфейсы, не надо с собой рисковать, надо лишь 8 сентября проголосовать за любого, кроме Беглова, или сразу за всех аккуратно испортить бюллетень, но не забирать с собой, а положить в урну. Можно на этой бумажке написать любой лозунг, даже матерный. Члены избиркома все прочитают. Поверьте мне, члены избиркома. Я стараюсь, обещаю, фигня. В общем, не забывайте про 8 сентября. Мы вас всех ждем на избирательных участках. Ну а до 8 сентября здесь, на канале штаба Навального в Петербурге, СПБ без Б каждую среду и воскресенье. До встречи.